Здравствуйте, уважаемые. Вижу не мой вопрос в ваших глазах прям через экраны и готов на него ответить. Ч ты во всем черном? Ну, наверное, придется кого-то помянуть. Или? Все дело в том, что Черная Пятница была совсем недавно Одиннадцать было не за дорой. Все это не так давно и. Мы с вами, ребята, сейчас определимся. Либо мы черным, потому что траур по бессмысленно потраченным денежкам, либо черный цвет всегда в моде и отлично сочетается. Ну что ж, Озонь сегодня у нас в основе этого всего. 11.11 в .11. последние минуты залетел на этой акции, залетел на Озонь и на Озоне заузонился товарами. 5 заказов, поэтому товаров более 20 штук, некоторые высокотехнологичные, поэтому придется их подтестить, и именно поэтому мы разделим наш выпуск, посвященный 11.11 11 и 25.11, большой трате денег на зоне на две части, чтобы не пропустить вторую часть, она выйдет совсем скоро после первой Проверьте подписаны ли вы, это вот здесь колокольчик, чуть подальше уведомления надо получать, чтобы ничего не пропускать но естественно, если понравилось, не забудь лайк а если уж очень понравилось и хочешь, кто-то еще это оценил ну, вот такая стрелочка, это репост на своих соцсетях все мои соцсети в описании приступим сразу же. Все, ребята, работаем. И наш первый заказ. Он небольшой. Начнем с рассказочки Поэтому пукет не брал. Кстати, ребята, заметили ли вы, что Ozone стал продавать теперь пукеты отдельно, не дает их бесплатные. Кстати, Вайберес дают бесплатные всякие разные размеры. Вот в чем-то хоть в этом. Но они выигрывают. Поэтому для удобства. Я пометел это по качеству свой. И в этом первом небольшом заказе всего лишь три товара на общую сумму 834 рубля. Дамы и господа, давайте знакомиться за 109 рублей. Две вот такие вот прикольные удобные баночки от спудов. Корица здесь. Гораздо выгоднее, чем в магазинах. Здесь два по 35 грамм за 109 рублей. Пишите в комментариях, сколько она стоит в этих пачечках разовых. Я, если правильно понимаю, так гораздо выгоднее. Крышечка удобная, так гораздо выгоднее за 109 рублей. 70 грамм корицы. Корицу используем. Корицу я использую, используйте вы. Так выгодно. Следующее у нас это за 377 рублей. Кило куркумы, ребята, куркума должна быть и обязана присутствовать в каждом доме. А полкило куркумы, это охренеть как выгодно, это чуть ли не полугодовой запас. Куркума это прекрасно, это ароматно, это красиво, это оранжево и это огромное количество куркумы. Полкило за 379 рублей. В таком объеме ни в каком ритейлере не найдешь, а в таких маленьких пачечках, что она продается, не выходит так выгодно, как это далее, далее у нас наушники i12 за 348 рублей, какой-то непонятный ноунейм, но почему-то фишка в том, что я зацепился э, за то, что они вместо 700 или что-то типа того были 348. И я так и не понял, давайте вскроем, быстренько глянем, что это изнутри вообще себя представляет. Автопауэр он автопейринг, tls True Wireless, Stereo i12, как так. Вот такой кейс, оп, закрылся, оп, закрылся. Ну, внешне прикольно, но не очень матово, Но что поделать. Вот такие вот пухи. Тайпсишная, коротенькая, как они любят это зарядочка Коротенький, маленький, маленький мануал Ну, вроде сидит Никаких дополнительных амбушюров Ну, а что вы хотели за такие денежки? Как звучат, как реагируют? Посмотрим уже во второй части В нее же войдут и из этой выпуска Другие технологичные вещи, которые надо не просто внешне осмотреть Ну, не болтается так-то, вроде Ну, ладно, дальше походу. уже или подключение как бы все следующий доказ такой... вот, он дождровый покет давайте из него все извлекать по моряночку минный уксус 120 рублей по-моему на 30 каких-то магазинах я тоже не помню ну но... Почему бы и нет? Причем сойдет. Не мы все бывает. Например, верно сегодня не увидел такой вот. Видно, укус отлично для заправочек для для мариназа месакурицы. И все такое О, важная вещь. Пусть будет, почему и нет. Рис Басмати. Понимаешь? У меня в голове уже сидит рецепт. Куда нужен именно рис Басмати. Скоро появится на канале. Ребята, рис Басмати за 137 рублей. Это гораздо выгоднее, чем в обычных ритейлерах. Поэтому обязательно, обязательно нужно брать обыденные фигня. 72 рубля. Хлопья кукурузные Нахрен брал. Не помню. Абсолютно. Абсолютно не помню. Зачем брал? Потому что дурачок. Джеди, ты тоже? Кофейный напиток. 130 рублей. 50 чашек. Напитка какая-то... Я наподобие кофе, там я тупо повелся на то, что какая-то да, там минус -гуд. Гуд Изделия макаронные, овсяные паста, фузель, овсяные спираль, 69 рублей. Ребята, у меня были гороховые макароны. Рецепт с них. Нутовые макароны. Это все в описании, естественно. А нет, у производителя, но от этого почему он не попробует овсяный, тем более за 69 рублей. Овсяные макароны, это интересно. Естественно, это тоже будет на канале в плейлисте рецептуса. Тоничные спагетти. Абсолютно ничем не выделяются, просто обычные спагетти. Мука исключительно в твердых сортов, 9 минут, да, твердые сорта, ну... Ну, ладно, что, 300 рубля, довольно-таки недорого, Пусть будет. А вот здесь, я чую, укроется какой-то прикол. Я точно не помню, что здесь. Здесь у нас... Вот что. Вот это вот. Залет. Я когда только забрал этот пакет, почувствовал, что что-то там, вот так его, там немножко что-то шипалось, шевелилось. А это... Макфа гречневые, надорванные... Угу, угу, косяк, залет, должны будут, я думаю, разберемся. Как-нибудь разберусь, все разобрался. Макароны Макфор Гречневый 58 рублей за 400 грамм, я думаю, это тоже недорого, Макфор Гречневый, я обычно в магазинах не встречаю, вижу Сенсойскую, она под сотню, 89, 99, а это выгодно, это очень хорошо. О, нет, сын. 39 рублей паприка чили захотелось что-то острова вот это сейчас я попробую пшеничные пшеничные чипсы чипсы цельно зерновые кукурузно рисовые с паприкой и чили очень напоминает uh, сильно спрессованные вот эти вот uh, как же, хлебцы ну вот такие вот ну ты понял короче да вот эти вот рублевки вот эта вот злаковая хрень хрень бесподобная точнее конченая не имеет смысла. Вот это вот прям вообще бесполезная трата была. Ну, блин, чуть ведь такое? Ну пахнет Чем пахнет, а? Чем? Правильно. Хуйнёй. А тут у нас за... 300. Абсоси у тракториста! Дау! Клавиатура, проводная, оклик. Руководство пользователя. Прикинь по клавиатуре руководство пользователя. Решение возможных проблем. Прям вообще. Изготовитель Nippon Click Systems LP Below Road Ни хрена себе Ни хрена Ни себе Лондонский ОКЛИК Кто такой? Ну, довольно простенькая Никакая не мультимедийная Довольно маленькая Поменьше моей обосососорной Запитой КОМОВСКИЙ ПОРТ Ну, запробуем Что поделать Итого Этот заказ Из 9 позиций Да? Раз, два, три 4, 5, 6, 7, 8, 9. Обошелся мне в 956 рублей. Ни хреново, да? На пару недель макарон. Хлопья можно и на завтрак. На месяц, наверное, винного утуса посмаки. Э, тоже на много времени хватит. Клавиатура. Надеюсь, будет качественный послужит долго. Так что 956. Ну, в целом, учитывая, что коньяс хрипой незачем, а для остального быстро рецепт придумали Задетики этих напиток тоже, наверное, будет интересно. Пять минут слитая. Пять минут слитая. Пять минут слитая. Пять минут слитая. не минут слитая. Пять минут слитая. Пять минут слитая. Пять минут слитая. Пять минут слитая. Пять минут слитая. Пять минут Терпимо, Пять минут слитая. Пять минут слитая. Пять минут слитая. Пять Пять товарных позиций, зато на 1519 рублей в общем и целом. Здесь у нас беспроводная мышь. Собственно, коннекшн внутри. Затем во второй части зелененькая, как ты любишь. Чего ты это взял? Походу будет нормально сидеть в руке, но такое себе. Эй, 18 18,2 Посмотрим. Сразу же к ней батарейки. 10 рублей 4 мизинчиковые батарейки, по-моему, выгодно. Хотя Power Flash что-то первый шейный можно 316 рублей. 316 рублей. Здесь у нас 315 рублей. 3 пары теплых носочков. 3 пары. Верблюжья 6. 6. Верблюжье 6 это адрес производства. А материал верблюжье6. Дамы и господа, состав сырья. 85% верблюжья, шерсти, 10% хлопок, 5% лайкра. Ставьте лайки, чешите яйки. 315 рублей за три пары теплых носок. штука. А теперь самый дорогой товар в всем это сотейник. Made in China, сотейник для растопки шоколада. А ролик с использованием шоколада теперь будет снят в самое ближайшее время. Будем топить шоколад, будем... Топить за шоколад, будем готовить. Ну, в общем, вы помните, подписались, лайки, все это придет уведомления до конца декабря. Ролик обязательно выйдет. В общем, будет кулинарно. оцени Прям сталь. Сталь. Ай. Малыш, такой вот прям там много ты не добишься, я там много собираюсь топить, много печенков, ну ладно, за несколько раз натопим. торте будут бормушки, серьезный материал прям. А? а? Ну, блин, будем использовать, а? Обязательно. Все это 1519 рублей, давайте, ребята, сделаем небольшую паузу. И остальную часть от 11.11, .11, плюс еще один небольшой заказ от черной пятницы 25 числа. Быстро подъехал, и сейчас мы его тоже обозрим. А пока что это все будет в следующем видео. Затестим технику. Увидимся да, совсем скоро. Далее футочку. Раскарай, ролик, Я на розовый ролик. И, дамы и господа, шесть товаров общей стоимостью. Ну, чуть-чуть подешевле. -чуть Они приехали надорванные, продегустированные, естественно, сразу отказался. В этом плане, азот не